Меня зовут Рустам, город Геленджик. Я сегодня на съезде в Майс Кэплитал, второй день. Очень понравился съезд. Вчера было очень много инсайтов, очень много полезной информации. Съезд прошел в такое интересное время. У нас в пятницу было падение рынков. И Максим, и Никита очень интересно рассказывали. Было много новых идей. Дана была стратегия по портфелю на и вообще стратегия действий на 2020 год, проанализирована стратегия 2019 года, в общем, очень познавательно. Я думаю, что стоит, то есть ценность в несколько раз превышает заплаченные деньги. Вот. Сегодня VIP-день, только что у нас прошла игра ⁇ Денежный поток олигарха ⁇ играл в нее второй раз. Здесь было это очень интересно, потому что... Был за столом с предпринимателями, с людьми, которые занимаются финансами. И очень динамично шла игра, очень много партнерства было. И сейчас мы ожидаем, что она скажет Максим дальше. В общем, очень интересно, всем рекомендую.